Всем привет, сегодня видео будет про абсолютную власть, покажу вам каким же образом у меня получается доставать золотые пушки, к примеру тот же Fabarm XLR5 Prestige на 5 дней или скажем золотая М16А3 Кастом, даже она один час, но прикол в том, что для того чтобы ее набить мне хватило и 20 минут, да разумеется помог мне в этом опасный эксперимент легко. Да, примерно вот так вот и очередная золотая нашивка у меня в коллекции. Ну а теперь о том, что должен знать каждый, прежде чем покупать себе абсолютную власть. Во-первых, чтобы получить четырех халявных оперативников, которые мне достали золотую М16А3 на 1 час, достаточно просто прокачать свой уровень до 12 и открыть все четыре материка. К слову, у меня уже 17 уровень и качается он довольно быстро, особенно когда выполняешь задания. Но ну, а чтобы получить к ним доступ, просто прокачивайте штаб. У меня он уже 7 уровня, поэтому доступны 40 заданий. Вы прикиньте, 20 для оперативников и 20 игровых. Также среди них есть и хардкор задания, вот примерно на золотой хоне беджер на 5 дней. Чтобы его получить надо убить 1000 врагов на затмении профи с дробовика. Вот я уже набиваю потихонечку. Да, кстати, чтобы забрать тут фабарм престиж, мне пришлось сделать три мясника на режиме штурм. Таким вот образом я их делал. Все это происходит в быстрой игре, но знаете, если у вас есть какая-то цель, даже интерес к игре увеличивается. И реально в Warface я начал играть даже чаще. Также попадалось задание уровня профи сделать сюрприз на доминации. Я сначала думал это сделать сложно будет, но потом просто поставил две мины и на одной из них... Прямо в самом начале игры. Так, а теперь просто проверим, сколько я получу опыта за три выполненных задания. Итак, у нас легкое задание плюс 10. Профи задание плюс 40. И хардкор задание плюс 50. Итого сотка опыта за все три задания. Вот буквально вчера попыталось задание сделать два взрывателя голов, играя с медика на любом ППП режиме. Да, кстати, порадовало и то, что выполнять эти задания можно сразу по несколько штук То есть выбирайте из списочка те задания, которые можно выполнять одновременно К примеру, сюрприз удался уничтожить в прыжке 10 противников на пвп Далее уничтожить в подкате 25 противников и нанести 3000 единиц урона в пвп, стреляя из пулемета. В принципе можно запуститься на штурм и выполнить все эти три задания там. Вот таким образом можно быстренько прокачать себе уровень, ну и открыть конечно все четыре континента, чтобы там уже оперативников на задания запускать и так далее. Последнее время каких-то долгих задержек в зачислении заданий нету, то есть засчитываются они буквально за 10 минут, бывает даже меньше. Вот прямо сейчас выполняю задание на блице, нужно будет убить 5 человек с ножа, что интересно и на рейтинговых матчах эти задания засчитываются, поэтому почему бы не попробовать. Медики, да? угу. А вот и наш клиент. Ты хорош.